We gon' burn it down. Burn it down. We burn it down. Burn it down. I killed it. It's murder. I killed it. It's murder. I killed it. It's murder. I killed it. It's murder.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 Killed it. It's murder. <laughs> Show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 Французский легкий танк пятого уровня отличается хорошей маневренностью и динамикой мощной топовой пушкой и очень низким силуэтом. Однако башни поворачиваются в узком секторе, а долгая перезарядка и крайне слабая броня в купе с низкой прочностью вынуждают играть максимально осторожно. В принципе, елка, танк очень комфортный, из-за своей мобильности и скоростью, сквозь поворота шасси. Орудие довольно приятно, хотя и долгое КД, но это все равно, это ничего не мешает. Мешает самое отвратительное, что башня. Башня поворачивается на 30 градусов. Я не понимаю, что было у разработчиков в голове, когда они делали легкий танк с башней, которая Chris, поворачивается, как у ПТ. It. Смысл был этого. It. Сделать свой геймплей для 3D. этого танка? Да не надо нам никаких геймплеев, дайте нам нормальную елку, которая которой башня поворачивается на 360 градусов и которая проби проби пробить может нормально, а которые которой стреляешь в танк, в гусеницу, но он не пробивается, ну то есть как гусеницу, под гусеницу стреляешь, да, где нету самой гусеницы, броня должна быть пробита, картон настоящий, а сам не пробивается. Сейчас вы увидите настоящее ракообразие И я оставлю вас в одиночестве Чтобы посмотреть на вот это вот Murder. Go crazy, I И вот на этом моменте я понимаю, что мне нужна помощь, что АМХ меня сейчас убьет. Потому что мы друг другу шотные остались. И смотрю, в РК вот это настоящие олени и раки, которые берут, вместо того, чтобы в бою до конца бой довести, им это нахрен не нужно. Их кушать мама, наверное, позвала, он побежал покушать, наверное. Или в туалет пошел, я не знаю, что у него в голове, он в РФК просто вошел. Или что у него интернет вы... вылетел. Или приложение вышло. Так если у тебя приложение вылетает, купи себе нормальный телефон, планшет, компьютер себе сделай хороший. Чтобы у тебя такого говна не получалось. Ну смотри, у меня слов нету, AMX. Вот мочи его, потому что он дебил настоящий, квас. Квас, хорошо, что на него можно понадеяться. Он это остался против СТРВ шотного и сейчас его добьет. Это очень здорово. А ВК вот бомбит у меня. ВК сейчас по частям разбирают. Все, Квас завалил СТРВ, ну все, слава богу. Сейчас думаю, Квас приедет, разберет, Малор Квас. И тут этот даунита хромосома просыпается, думает, а точно, он, наверное, пришел из туалета или интернет появился, зашел он. Я Ягу все с ВК этому уроду. Ну вот он проснулся, да, и начинает убивать Тимуица. Вот. Не да он, нет Сейчас мы зайдем, посмотрим его статистику Потому что он настоящий придурок Так, вот переходим к этому бою Заходим в командные результаты Смотрим ВК 3601, Игорь 111 525 урона, 1 фраг МХ Заходим в статистику в него сейчас И посмотрим, что вот он сделал за 2000 боев 542 среднего урона Классно 47% побед. Это великолепно, ребята, великолепно. Так, что он еще сделал? Давайте посмотрим в профиль, перейдем. Это получается 2000 боев. Он убивал по 500 урона. О боже. Ну, что-то даже колобосика не видно. У раков обычно много колобосиков. Опа, восьмерка есть. Ты 44. 45% побед. 387 боев. О боже. Оп, чувак т54 апнул неплохо да 40 процентов боев 843 урона да, у божество у него есть су 44 косак среднего урона 20 боев 50 ну ладно тут более-менее су 152 о боже на су 152 700 урона но это ужас какой то ну что у него по процентам побед здесь у нас так ну вот тут эти песок песок о Класс Т-54, 40%. Угу. В общем, вся хрень. Так, так, что у него еще есть? Ну, тут уже 100%. Один бой.